Церемония открытия состоялась 31 августа в холле главного корпуса Казанского федерального университета. Начиная церемонию открытия, Ильшат Гафуров отметил особую роль взаимодействия структуры университета в процессе реализации проекта. КФУ-СТОР – это совместное действие департамента ПР и рекламы и профсоюза университета. Называемая профсоюзная организация, эта структура все-таки хоть отдельно юридическим лицом является, но это структура нашего университета. Мы не разрываны друг с другом. Поэтому мы долго с профсоюзом там, в предыдущие годы говорили, чем мы должны заняться. У нас есть намерение и наши базы обустроить. Когда работаешь парик, тогда все получается. Когда работаешь каждый сад.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 В планах преодолеть розничную продажу и выйти на мелкооптовую торговлю. Кроме этого, уже скоро заработает и интернет-магазин KFU Store. Данный проект поможет не только сделать KFU более узнаваемым брендом, но и пополнить университетский бюджет. Олег Кашин, Аделия Шамилова, Лев Халиулин, Универньюз.